Господи, прости, хоть я и атеист. С это, смотрите, прикольно в одного снимать можно взять? Музычку включить. В ухо, чтобы не, не пиздел какой-то вонючий. куришь. Я не знаю, кто что хочет, блядь, но я, короче, во всех разочаровался. Все залито компотом и с это, и спиртом, блядь, настойками, блядь, на полу. 12 дней и 13 ночей мы выдерживали наши баночки. Сейчас самое время расфасовать и продегустировать. Далее расфасуем. Анасовую. Вот еще. Никакой крепости спиртомер не показывает. Сахарно. сахарно. Лимон, имбирь. Тут показывает 42. Это очень хорошо. По итогу у нас получилось 1,6 литра тропического микса. 1,7 литра имбирь, лимон, настойки. полтора литра ананаса. 1,7 семь киви. Больше 40, чем киви. Аромат ощущается. Я чувствую маракую. Маракую, ощущаю. Увидимся через неделю. Хер его знает, будет ли там еще одно мнение или нет. Let's go. Самое время написать. Ролик начинается с такой-то минуты. Да, мудак, я это про тебя. Не благодарю. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж. Одинокий волк с вами. И самое время продегустировать оставшиеся две стоечки. Напоминаю, что... Необходимо подписаться на канал, поставить лайк этому видео, потом, если не зашло, уберете, досмотрите до конца. Ну, естественно, нужно этим и другим видео с моего канала делиться в комментариях, в соцсетях, там все такое, понял, да? Давай попробуем. У нас не продегустировано осталось ананасовое и имбирь-лимон. Легкий, легкий аромат ананаса, не слишком навязчивый, не слишком яркий. Попробуем. Бахнем по стаканчику. Ананасово, ананасово потрясающе. Норм. Не слишком сладко, не слишком ярко. Довольно-таки чувствуется, что это именно ананас потрясающе. Без переборов. Не ликер все-таки, -мо. Выдочка. Выдочка. Здесь у меня остаточки новогоднего стола. У всех остаются какие-то продукты на новогоднем столе. После новогодних засторий можно очень быстренько слепить вот такие вот роллы на закуску. Быстро легко. Ролик вот здесь и в описании. Нормальная тема. Ну что ж. Не будем тянуть интригу. И отведаем теперь уже имбирь-лимон. Самая новогодняя, самая зимняя тема. Да, это лучшее сочетание имбирь и лимон. Идеальная пара. Вон, имбирь прям ароматен. Лимон придает яркости. Да, отведаем четко. Имбирь-лимон, топчик. А теперь стоит отведать... Те же самые напитки той же самой крепости, на которой мы настаивали. Ну что ж, теперь отведаем наши настойчики в той самой крепости, в которой они настаивались. нас. Да ладно. И много. Немного. Немного, немного пошестче, конечно. Но тоже хорошо. нас дал сока, дал сласти. Это потрясающе. Это волшебно. Все-таки лучше, конечно, сороковник. Но и здесь имеет место быть. Та крепость, на которой настаивалась и выдалась. Я думаю, здесь где-то полтишочек. Это норм. Это норм. Это тоже хорошо. Но это помягче, так сказать, элитно. А это прям вот если вот совсем, то тоже заходит. Блин, что хочу сказать. Смотрите, снимаю сам себя. Ну, собственно, как я и люблю. Так вот, смотрите. Одинокий волк с вами, да, и в чем в чем сути плюсы есть во всем. Да нет, ходишь, от которого можно побазарить, рассказать мерзкие истории, поиграть в какие-то конкурсы. Движухи, сценарий весь прокурен, продурен, просмыт в унитаз Потому что писалось все на двоих, а нет кореша Поэтому что делать, приходится как бы самостоятельно Но и в этом есть свои плюсы, господи, прости, хоть я и атеист Можно спокойненько послушать музычку Прям в ухо, прям в ухо, никакого левого чувака Это гораздо веселее кстати, досмотрите ролик до конца, и мы разыграем этот наушник. Один. На вас всех. Условия конкурса в конце. А теперь давайте отведаем имбирь-лимон истинной крепости. Ваше здоровье. Да ты заебал. Собственно, по вкусу все то же самое. Так же ярко, так же имбирно, так же Полезно Топчик топчик, Да, пожестче Нормусик Это то, что нам нужно Так что Рекомендую потреблять И ананасовую Можно поиграть с видами ананасов Они есть разных сортов Но имбирь-лимон Это прям богиня Богиня нашего сегодняшнего вечера Себестоимость водочки имбирно-лимонной Пишите в комментариях А я пока сделаю паузу, потуплю и все такое Я расскажу вам себестоимость ананасовой водки За 0,5 ананасовая водка обошлась 160 рублей Это ее голая себестоимость Это, блять, прям охуенно а настойка на имбире и лимоне в одвузочке 40 градусные это край, ребята, блядь. 320 рублей за 0,5 вы ебанулись. Да, такая жизнь. Но это вкусно. Ну, вкусно. Если пидоры, блядь, из... Правительство поднимут цены еще выше. Мы все равно будем брать имбирь, мы все равно будем брать лимон, мы будем делать вкуснейшее. Вкуснейшее. О, кстати, можно сделать мерч с этим словом. Вкуснейшее. Отсылка к кому? Ну ты понял, да? А? И здесь, блядь, в ебаном Бутерброде в, в, в этих роликах отлично заходит халапенюшка, пиазная обжигающая. Так что такие дела. Ну что ж, а теперь то, что я и обещал. Условия конкурса. Разыгрываем этот наушник. Естественно, с зарядочным боксом. Самый яркий комментарий к этому видео. С помощью тех ублюдков, которые не оказались в кадре, будет выбран... И отправлен тому человеку, который его хочет. С моим личным автографом. Бокс. AirDots 2. ухо Да что ты, черт побери, такое несешь. Увидимся. Кэппиэнд! Кстати, я скоро, наверное, как ты разочаруюсь в мужиках, потому что. Блять, даже в пидоры тебя не уйти, потому что мужики тоже пидоры, блять, ну конченые, блять, как выяснилось, тут не так. Всё, мруто, я останусь, и Иван всегда со мной. Ты ж хуйню не ходишь, блять. Да, телефон нахуй нужен тоже, блядь. бросай у него еще один пакет. Ну а нахуй нужен телефон, новый губер, что ли? Давай сценарий.